Приветствует Спорта Экстрим Бибайк! Скоро начинается зимний сезон, поэтому начинаем наши обзоры про зимние товары. Перед вами интересный кейс. Э -э некоторые уже узнают, что это за товары. Это немецкая фирма Каска. Сегодня поговорим с вами про горнолыжную маску. Кейсы очень удобные для перевозки. В кейсе у нас есть паспорт, сама масочка, в мягком чехле. Дополнительный чехол, который защитит вашу маску э, при перевозке или когда вы кладете ее в карман. А другой стороной чехла можно вытирать маску. Пока отложим в сторону наш кейс и поговорим про саму маску. Итак, модель называется FX-70M. Это модель горнолыжной маски специально под шлемы каска, у которых есть крепление Magnet Link. Вот так оно выглядит. Крепление очень удобное, легкое, идеальное сочетание с масками. Очень важно покупать маску горнолыжную вместе с шлемом, так как оно дает возможность... Избежать таких моментов, как неудобное прилегание маски к лицу, или же какие-то зазоры между маской и шлемом. Их быть не должно. Во-первых, у этой маски цветное многословное зеркальное покрытие линзы, которое также защищает от ультрафиолета. Гидрофобная поверхность самоочищающегося покрытия, что тоже удобно. То есть снежинки или вода, которая попадает на маску, она моментально скатывается. Про саму маску могу рассказать много всего интересного. В первую очередь хочу обратить ваше внимание на то, что она универсального размера, но регулируется вот здесь. Очень легко снимается резинка и надевается на, то, на тот регулятор по размеру, который нам необходим. Также маску можно регулировать по ширине вот таким вот элементом. По поводу того, как сидит маска на лице, покажу вам. Сидит очень удобно. У маски практически обзор 180 градусов. Эта маска позволит кататься не только лыжникам, но и сноубордистам. Также у этой маски есть большой плюс в том, что в этой маске можно кататься в своих очках. Вам не нужно для этого надевать линзы. И это ее самый большой плюс. Конечно же, у этой маски идеальная ударопрочность, поэтому даже если вы новичок, не переживайте, маска с вами будет надолго, она действительно прочная, хорошая, по весу очень легкая, со всеми необходимыми элементами, которые не позволяют маске запотевать, а также выдерживать любые скорости, которые необходимы. Заходите к нам на сайт, выбирайте ту маску, которая подходит по цветовому решению к вашему шлему.